Всем привет, с вами канал Мята Лайф, и в этом выпуске мы заглянем на наш объект, где мы натягиваем потолок в спальне. Многие годы, воплощая наши проекты, мы сталкивались с недочетами в работе с натяжными потолками. Устав от некомпетентных подрядчиков, мы открыли свое подразделение, которое занимается монтажом сложных натяжных потолков. Его руководитель Александр расскажет вам об относительно новом виде натяжных потолков по технологии ПЛАЙ. Резной натяжной потолок изготавливается на специальном лазерном станке. Лазер аккуратно запечатывает края узора, не позволяя ему деформироваться и расходиться со временем. Это обеспечивает узору идеальную геометрию и позволяет создать любой рисунок по вашему желанию. Еще одной из особенностей резных потолков является скорость монтажа. Монтаж длится 2-3 часа, при этом вы получаете десятилетнюю гарантию и уверенность в том, что ваш потолок будет служить долго. А сейчас я продемонстрирую прочность потолка. Как вы видите, узор вернулся в исходное состояние, не деформировался и не порвался. Вообще, такой потолок – это не только безграничные возможности для дизайна. Резные потолки позволяют скрыть приточную вентиляцию. С их помощью можно создавать многоуровневые конструкции без тяжелого и сложного в использовании гипсокартона. С помощью e можно модернизировать старый потолок, смонтировав поверху узорчатое полотно. Особенно удачно резной потолок сочетается с внутренней подсветкой. Именно такой натяжной потолок может стать изюминкой вашего интерьера. На этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте и ставьте лайки. Будет много интересного. Всем пока!